I think the girls with their nails всем здарова ребята ну что на тайване открылся новый шарик странно как-то не его затянули в общем поехали посмотрим что есть честно скажу шарик говняный Королева Оз и Лэндвокер, Скиталец, ну, ни о чем, честно скажу. Эти скины нафиг не нужны, герои не особо востребованы. Ну, так, чисто ради коллекции, возможно, как вариант, по большому счету, нафиг не нужны. Вот эти скины, коробки куда лучше будут, если, конечно, вам повезет, вы соберете с них, получается, 50 коробочек, в принципе, вот это вот самый, самый оптимальный, лучший вариант, нежели эти два скина. Ну, и те, и те надо забирать. Как обычно, снеки, камешек и э, такой камень. Ну, честно, ни о чем. Да, 10 камней. Вот это вот, наверное, в первую очередь надо забирать камни для бездоната. Плюс вот это и плюс вот это. Потом уже тратить на скины и на остальное. Также есть обмен героев. Атлант в принципе неплохо. Можно, я думаю, по возможности у кого есть купить, прокачать и обменять. Это халява, но ну, опять же 20 к 50 зпашек. Ну, я думаю, на многих серваках это уже не проблема. Поменять можно. Медуска первой эволюции на такие сумочки ну, такое. Опять. Дают возможность, выражая одержимого, обменять на оккультиста. В принципе, вариант неплохой. Ну, как обычно, вы знаете, что на русском сервере все будет по-другому, либо вообще не будет. Поэтому, не знаю. Ну, вот это, конечно, бред. 3000 камней и 200 этих, плюс сердцеедка, э, обмен на 10 камней, ну, бредняк полный. А обратите внимание, что надо еще 3 скиллы у героев прокачать. То есть, 3 лавела скилл должен быть. Ну, в общем, такой вот, ребят, шар. Не знаю. Честно скажу, обнова говняная была, она мне вообще не зашла. Надо еще протестировать нового донатного героя, осталось только это. Ну, и локацию посмотреть, но, судя по описанию, если это будет то же самое, что и New Dawn, эта локация ни о чем. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете по поводу шарика. Ну, шарик реально говно. Как по мне, вот единственное, что камни и скины. Все, больше ничего интересного нет. Все, всем удачи, всем пока.